Как заново научиться радоваться жизни? И вообще, как радоваться жизни? Как понять, настоящая это радость? Или я себя убеждаю? Ну там, купив себе очередную какую-то классную штуку, вещь, потратив деньги или там еще что-то. Настоящая ли это радость? Как это понять? Настоящая радость, вот ты сейчас сказала, купить там прочее. Настоящая радость, вообще вот чем отличается суррогат, или так, или полурадость от настоящая радость. Настоящая радость всегда от дарения, когда ты даришь, а не потребляешь. Поэтому купил, да, радость возникла, но она кратковременная, и уже завтра она не радость. И так далее. Настоящая радость от дарения, когда ты даришь что-то. Аж ты можешь дарить многое. Подарил кому-то любовь, дарил здоровье, пожелал там что-то, подарил какой-то подарок, человек радуется. Но не просто подарок ради подарка, а подарок от души. Вот. Когда, ты, когда ты делишься, делишься своим состоянием, своим счастьем, своими способностями, своим творчеством, ведь вот согласись. Ты творческая личность, и у тебя много творческих проектов. И когда ты делаешь, даришь людям свое творчество, ведь как ты радуешься. Это же вот. Да, это вообще. Вот это настоящая радость. А не то, что ты за это там, получила деньги. Да, приятно, хорошо, радостно, там, и что-то купила, да, порадовалась. Но ты завтра уже об этом забыла. А вот это состояние радости, которое ты получила во время дарения, в момент дарения, оно не забывается. Оно в копилку твоего общего состояния радости. А как каждый день его поддерживать? Я же не каждый день задаю большие проекты или еще что-то. Или для простых людей, которые ходят на работу, которую они ненавидят. Такое случается. Вернемся к первому вопросу о смысле. Радость Самая большая радость и постоянная радость, то, что ты любишь людей. И встречая каждого человека, ты испытываешь это ощущение любви к нему. И это радует. Тебя радует встреча с каждым человеком. Просто встретился глазами, просто увидел, как, как красивый человек, и ждет навстречу. Он там улыбается что-то. Ты, ты все постоянно, ты с любовью, когда идешь по жизни, вокруг тебя люди тоже с любовью проявляют себя. Ты не встретишь пьяного. А если пьяного встретишь, то он -то подарит тебе цветов, <свес> к примеру. <свес> <понимаешь>? <свес> то есть, понимаешь, то есть, это совсем другая жизнь. Когда ты любишь людей, идешь по жизни с этой любовью. Подтверждаю. У меня вообще все хорошо. Открываю соседский чат, у, у людей все плохо. Вот эти не работают, эти оставляют мусор, эти еще что-то. Я ничего этого не замечаю, честно. Ну, я в мировоззрении да. вашем. Да. Это факт.